Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я Интересный, и сегодня мы играем на сервере Кристаллик в такой мини режим, как под названием Custom Steve. Хаос, это дуэли, на которую ты сможешь ставить в любой момент любую сумму денег, да, именно в Майнкрафтовских, конечно же, не настоящих, кому, ну, если бы даже настоящий, я бы тогда не стал бы в это играть, потому что, ну, это было бы нечестно, Кристаллик тогда бы очень сильно зажрался, но меня почти что убили, но все же я смог выжить. Сегодня я вам хочу также с вами разговаривать, потому что у меня про случилась проблема с видео, которое, потому что хотел я на этой неделе выпускать видео чуть не через день. Но все же пришлось их выпускать раз, ну сколько, как получается, раз, два, три дня. Одно видео еще, и то получается, я их сейчас, как услышать, как изменился мой голос. Потому что сейчас я микрофон держу прямо около себя, мне не очень удобно снимать. Приходится снимать лучше по ночам, Ну но не очень удобно русским языком. Так как раньше я снимал днем, мог спокойно кричать, но а ночью не очень удобно снимать. Объясню, почему у меня так получилось. У меня, короче, бандикам записывал я все через бандикам. Получилось так, что бандикам во время монтажа мне начал ускорять все мои видео. Например, я заснял 7-8 видео, честно, разных э, видеороликов. Много мини-игр заснял, да. Поэтому... Честно, не знаю, как будет Как они будут все-таки выходить Может, будут выходить э, реже Может быть, позже Но уже, надеюсь, с понедельника, вот, который будет 16 октября Будет все выходить э, больше, круче И уже, надеюсь, я пойду вернуть обратно в свой график Через день видео, да Поэтому, да Ладно, давайте берем, наверное, себе эти обычные штанишки Пусть у нас будут штанышки, да а Да, штаны за 40 гривен, конечно же Ну и начнем прокачивать свой меч Может быть, я хоч... Может, получится выполнить сегодня игре нам челлендж который я хочу поставил сделать самый крутой меч да, хотя бы на остроту 20 ну сколько там получится у нас конечно же не говорю что получится на остроту миллион но все давайте сейчас этих скелетов быстренько зарубим раз убил раз убил все это было изи и вот и начинаются наши первые ставки Давайте посмотрим, на кого же мы можем поставить нашу первую сумму денег Так, первого вообще ничего Ну, здесь, ну, мне, по-моему, кажется, здесь можно это Но все же второй может выиграть только по луку Поэтому я бы в таких случаях вообще ни на кого не ставил Потому что непонятно, кто может выиграть, кто может проиграть Вот из-за лука вообще ничего непонятно Поэтому, надеюсь, выиграет мой Выиграет наш Поэтому, ребятки, если вы хотите еще, чтобы я записывал больше мини-игр хотя бы, ну, именно больше с подписчиками именно. Вот, видите, я уже проиграл спокойно свою всю сумму денег, которые я поставил на этого игрока. Поэтому, надеюсь, в следующих играх мне уже будет вести. Я выиграю. Так. Ну, я возьму, наверное, в этот раз лук и опять дерусь не я. Ну, и фиг с ними. Мне, честно, не нравится. Так, у нее тут так. У него так-так. Ну, ладно, в этот раз я поставлю на этот. Но спорю, этот также проиграет. У меня выигрышные ставочки... С выигрышными ставками у меня очень плохо. Потому что я не умею догадываться, кто же у нас может выиграть. Потому что я еще так сильно не научился играть в эту. А что такое? А, это игроки. Это просто пишет, сколько у кого, в какой левел. Ой, эти чешуницы, как же они меня бесят. Ну, ребята, самое основное, что я хотел с вами поговорить, может быть, увидите следующее видео. Уже можете смотреть, когда выйдет оно. Потому что там будет интересная тема, поднята насчет сериалов. Да, надеюсь кому то это будет сама тема интересна поэтому готовьтесь что можете эту тему посмотреть готовьтесь что я ее засниму и что может быть в ближайшее время начнется сниматься уже разные какие-нибудь сериалы ну да я так и думал что я даже в этом проиграю спокойно конечно у меня и, э, я выбрался с класс какой-то даже не помню какой класс а плюс 20 к этому давайте посмотрим пока что а что нам дают это здесь обычный лук и тут есть лук, но там есть, наверное, броня, но я сам попробую выиграть вот на этой ставке. И все таки давайте чаровать себе впервые уже меч на остроту 3. Острота 3. Я думал, я уже остроту 23 попал. Ха-ха, ладно, шутка. Штайм-волна зомби. Попытаемся выиграть этих зомбиков. Ну, по плану, пока что до 10 волны они все изичные. Но мне, видите, как вы видите, мне дропнули зомбики книжечку. Две книжечки даже дропнули, А давайте посмотрим, что же за книжечки они мне дали. Книжечку урона. Добавляем себе урон. И книжечку жизни. Добавляем себе плюс 2 сердечка. Просто так. Аллилуйя! Просто так, два сердечка. Ну и смотрим, кто же дерется. Я по плану по. Как я помню, я поставил на вот это дерево. Ну, в него сейчас попали, а он не может все попасть, как смотрю. Честно, вот я и говорю, вот у тебя везение. Говнецо. Ладно, я, значит, беру себе этот, этот кольчугу, и начин... придется мне ее, наверное, в этот раз не меч чаровать, а вот эту именно кольчугу, так как. Да господи, что же за плохая фигня? Потому что они миллионы людей сюда бегут, и мне не очень удобно чароваться. Так, защита один. И мне на защиту 2 уже просто денег не хватает, по-моему. Потому что у него более выигрышная, у него там золотой меч обычный. Что это такое? Дерево, если сейчас уже перед нами проиграл. Да господи, почему я не могу помостить? Еще одна книга жизни. Прибавили еще два сердечка. Я так думал, Нет, не он выиграли. Это шуза? Да к дерево, как же ты меня бесить? Вот. Какая фигня, кристаллик. Справьте, пожалуйста, эту херню. Она меня не, не она бесит, уже реально. Так, давайте сразу же пока ставим, покажем следующую ставку. Так, этот, у него уже есть это... Угу, нет, этот выиграет. Я готов даже 200 ставить на него. Потому что это точно сможет выиграть. Из-за чего? Из-за того, что у него есть, во-первых, шипы. Звездочка, как я ее называю всегда. Всегда. Ой, у меня штаны найделкнулись. Ребят, видите, вот этот баг с дюпом на кристаллик, он неисправим, как я смотрю, его не могут все еще никак исправить Почему-то надо будет им написать, может быть, просто никто не писал, ну плюс я наконец-то выиграл одну правильную ставку Сейчас дерусь опять не я, я беру себе по ноже их одеваю сразу же и смотрим, и идем дальше чаровать себе хороший меч Чаруем меч на остроту 4, это уже острее острейший меч. И смотрим, кто же дерется дальше. Берется так. Смотрим. Ага. И здесь, ну, мне кажется, этот выиграет. Ставим на него 999 рублей. А, 999 99 рублей. Какой 990? У меня же таких денежей даже нету. Микс. Ой-ой-ой-ой-ой. Самая тупая фигня, честно, которая мне нравится. Самая тупая, самая тупейшая фигня, которая у нас есть. Вот, честно, на этом сервере это самая тупая фигня, которая должна есть на этом сервере. Потому что за микс, за один микс меня убивают по 2-3 раза бывают. И поэтому мне приходится... О, моя ставка выиграла. Ну вот, меня сейчас убьют здесь уже, да, меня одну жизнь я потерял. И теперь из-за этого зомби я не потеряю вторую жизни. Слава богу, я потерял одну жизнь. Ой, ой, ой, ой, очень плохо, очень очень очень плохо ладно самое главное что я выиграл меня дюкнули зачем-то штаны меня так бесит этот бак. но все же еще один человек потерял жизнь сейчас я наверное прокачаю еще раз мне меч берем ботинки мне кажется этот бак идет больше с ботинками ну нет не с ботинками а вот с этими Ну, с поножами Любыми поножими, может случиться такой бак, Вам может повести, может нормальные выпить Зря здесь нету, что Типа мы должны будет закупать Я бы сделал, наверное, здесь бы такой мини режим Что мы должны именно закупать у жителей, да Чтоб мы не у одного жителя, да Просто он за который хотел А может мы бы смогли за свой счет, который у нас есть Купить себе побольше Может быть я остроту 10 смог бы взять Стреляй Попали Так, пока идет здесь сражение против двух варваров Которые пытаются нас мои денежки профукать вот я нет не я не за этого поставил черт мне этот нужен мне вот этот нужен если ты проиграешь тверь я тебя найду тварина ты запоминай ты в живых то не будешь и останешься ты умрешь тварина ну, ладно я он выиграл и я себе блин я не буду себя менять меч извиняюсь но все же я сейчас дерусь поэтому мне надо что-то взять замедление 400 минут возьму Дерусь я, поэтому мне даже не прокачать, блин. Мне не прокачать свою, свой меч до остроты. Четыре. Пу, до остроты пять уже даже. Да, до остроты 5. но все же давайте попробуем. Вот этот раунд уже и наступил. Поэтому мы сейчас сжимаем кнопочку 3. самое главное. Ой, ах, жули. А, мне его самое главное избить. Yes, I mean я выиграл свои деньги. Ну слишком ты жук, честно навозный. Не понравился ты мне. Я так и думал. Ха -ха -ха -ха". На, по моей пануй. А, следующий дуэль. Выбираем, кто же будет драться. Давайте посмотрим, так у него и у него. Ну я. Давайте посмотрим. Честно. Я не знаю, за кого здесь ставить ставочку интересную. Ну, наверное, поставим вот за этого все-таки Челика пятьдесят. Рублей это не такие большие эти, но все же я не могу из-за этих 50, которых мог бы сейчас это. Не люблю открытые, не понимаю, что это такое, но и фиг с этими. Давайте, ладно, будем пытаться выиграть сейчас раунд. И, надеюсь, наша ставочка, которую я поставил, эта ставочка, ох, проиграла. Немножечко проиграл, ну и фиг с этим. Конечно, печально, что мои ставки проигрывают всю игру. Ну, ладно. Ну мы не будем отчаиваться, конечно Мы же сейчас просто прокачиваем себе, наконец-то Еще больше меч На остроту Уже даже 6, капец сколько я быстро вырвался И начинаем прокачивать себе все эти Не умею стрелять Ну, если ты не умеешь стрелять, то не надо тебе играть Хотя я тоже не умею стрелять А, ну тогда выходим, <get> <laughs> ладно Честно, я не умею половину делать в Майнкрафте Хотя Игра такая легкая Uh, я даже не могу не могу научиться ни ПВП, ни стрелять. Поэтому, ребят, я, конечно, буду пытаться выучиться насчет этого. Ну, может быть, когда-то выучусь. Может быть, когда-нибудь реально и выучусь. Ой-ой-ой, сейчас меня и Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, не, не, не, не, не, не нет, не, не. Фу, слава, слава, слава богу, меня не убили. Я бы, если сейчас меня бы убили, я бы просто бы начал орать, что это за чертов Майнкрафт. Ничего вообще не понятно, но все же очень интересно. Победил мистер SSD. мне добавили моих монеточек. Но, конечно, для прокачки мне этого ничего не хватает, мне надо 1400. Кто-то там профукал 713 монет. Я, наверное, сейчас прокачаю себе нагрудник, потому что на грудь мне как раз не хватает защиты на нагрудник вдруг какая-то волна вот как раз сильно сейчас будет и а мне даже не хватает какой-нибудь этой чтобы меня так сильно не лупасили вот я и говорю я про эту и говорю что меня просто будут лупасить сейчас может быть. А какая здесь версия PvP Может кто-то написать, пожалуйста? Просто я даже половину версии PvP не знаю, как PvP на каких-то рандомных версиях. Но все же, я поэтому PvP всегда так, потому что здесь непонятно даже для меня, какая версия. У них тут используется на крисалик. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Самое главное, чтобы меня не избили. О, идеально. И меня никто не убил. И слава богу. И слава богу. У нас осталось 10 человек всего лишь-то. А в начале было 16. 6 человек уже выкинули. Либо они вышли. Вот как раз сейчас один уже закончился игру. И все же я беру, наверное, в этот раз зелье регенерации. И у меня все равно опять не хватает на кого-то. Поэтому мы попробуем выиграть, сделать выигрышную ставку. Попробуем поставить сюда 100 рублей. Попробуем. Никого конечно, не заставляю. Конечно, мне кажется, он опять проиграет этот черт. Да, но все же. Попробуем. Попытка, как говорится, не пытка. У нас волна 15. Зомбики. Ой, вот здесь они уже стали очень сильные, поэтому не знаю, как они будут меня проходят. Вот очень сильные удары сейчас по, по мне именно проходят, и я профукал опять свою ставку. Ну что за невезение? почему я фукаю свои ставки? Вот сколько я игр уже сыграл, и ни одну ставку я... Одну ставку только выиграл, как я помню, за все игры. Ну... Значит, такова моя судьба, что я не могу даже сделать выигрышные ставки. Надеюсь, сейчас у меня будет больше 1400, и я куплю наконец-то себе. И прокачаю меч, и, может быть, куплю себе какую-нибудь книжечку у магазина какого магазина непонятно хотя бы написали магазин пятерочка сейчас я как раз и дерусь у меня есть деньги я покупаю улучшаю себе меч сейчас опять будут ставить не за меня конечно же но я буду готов к любому развитию событий у меня острота 7 на моем железном мече, хотя конечно я же мог гг а я даже не посмотрел что у него давайте посмотрим Конечно, ГГ может быть, но все же я бы не сказал, что если я точно начну, то ГГ может и не будет. Иди-то со своим зелье замедления? А, что-то со своим. А, меня убил. Кто-то сорвал куш. Ну, а я, как всегда, не в пвпшер и свалил к чертам. Ладно, пойду застрелюсь, если он выиграл просто меня. Да, я, конечно, пвпшиться не умею. Как говорил, тема была, что типа я вообще много чего в Майнкрафте не имею, но все же попытаюсь хоть раз что-то сделать. Может быть научусь, может быть не научусь. Новая ставка, давайте посмотрим, на кого я могу поставить. Ничего нету, но мне надо что-то взять. Все-таки давайте самое замедление опять возьмем. Еще одно зелька. И у нас есть деньги, чтобы на прокачку. Давайте попробуем. посмотрим, сколько мне для меча. Надо 1600, но я походу попробую ставить ставочку. Какой-нибудь, может быть, выиграть, может, нет. Так, здесь такие вещи, тут такие нет. Мне кажется, вот все-таки этот выиграет. Я ставлю на него 200. Хотя, Может выиграть в этой игре кто угодно. Даже ты не будешь на этом знать. Я пытаюсь пока что сорвать свой курс. Именно в мобов. Как всегда. Чтобы их тупо выиграть. Так. О! Ай-яй-яй! нет нет не, Ты меня не застрели, пожалуйста. Не надо меня стрелять. Ай! А, ес, ес, ес, ес! Убил все-таки как-то магическим образом, но все же убил. И моя ставка зашла. У меня 1400, мне сейчас добавляют еще чуть-чуть, и я все же смогу как-то мини но выиграть. Все-таки попытаюсь, да, блин. Ну, такова судьба твоя, что ты не смог выиграть в этой ставке. У нас уже 18 левел. Я наверное второй раз только до до дохожу. Сам максимально я, наверное, до 30 код там добивался. Не для топа, причем прикол, совсем чуть-чуть не хватало все время. Ну все же, давайте вот наконец-то я прокачу себе еще меч. И я, конечно, ничего же не могу больше. Ладно, давайте посмотрим, наверное, прокачаем Попробуем мой железный шлем. Конечно я же его себе сразу же на голову еще надел. И, ну, как всегда. Так, все, я прокачал. Кто-то покинул игру. У нас остается 7 человек. И у нас сейчас 18-й раунд. Огненная западня это адовые, может, я назову их так, стражи. Огненные эфритики, да, но они очень тут страшные, мне они не очень нравятся, вот почему, сколько по ним надо ударов по одному нанести, чтобы он как-то умер, мне надо сейчас изделиться регенерации, выпить, конечно же потому что, реально, очень очень, очень, очень, что они такие сильные у меня хоть меч очень идеальный но Блин, блин, меня застрелят, конечно же, в этой раунде, да, вот. И мне остается одна жизнь. Я никогда, наверное, не выиграю больше. Кастом Стивхаус, да, 30 какого-то там левела у меня было когда-то один раз. Но, я просто даже не знаю, как с ними по Это из-за того, что у меня маленькие знания в ПВП. Из-за этого, точно, я вам реально скажу, если были бы у меня хорошие знания в ПВП, я бы, конечно же, уже давно бы выиграл этих. И да, ребятки, если хотите, чтобы я выпускал побольше мини-игр, то ставьте лайк лайк подписывайтесь на канал, да А нет, сейчас я дерусь с каким-то чертом Опять, это, походу, чертом, который, с которым я же дрался А давайте выпьем зельцы регенерации Сделаем мидас какой-то Какие-то монстры Ох, попал, гадина Ах О, это что такое было? Это что за читы? Это что за читы такие были? А, ай, ай, ай Меня выиграла я так и думал Ну, да я не умею пвпшиться Ну, что за игра такая а я думал хань хорошая будет игра Опять с этим, почему у меня все время Вот с этим чертом каким то попадать, Ребятки, я, конечно, не очень люблю Выпускать проигрышные Да господи, почему опять я теперь пвпшу теперь я буду по ходу каждый раз И у меня, конечно же, даже нету этих Шипов Которые я могу купить но на меня походу сейчас никто уже ставить не будет поэтому есть вариант что я сорву огромный, огромный куш и слава богу я по в микс так как сейчас бы я просто бы поиграл сейчас будет 20 левел и может быть их хера 8 острота ну да 8 острота всего лишь там меч на 8 остроту давай посмотрим что же будет с тобой если мы с тобой пвп на 8 остроте ну давай давай давай давай попади попади меня попробуй черт черт <Qual бросит> чертила <рассказ> er <babies> well, он меня тут одним ударом выиграл честно я упал в лаву если бы я бы не упал в лаву я бы мог спокойно бежать э -э well. oh, молодец молодец ну well, вот остается у нас 60 секунд у них усиление раунда идет очень большое не знаю как у нас будет ну да согласен молодцы бывают это делают но все же вот теперь я покупаю наконец-то себе шипы не буду я не буду я прокачивать себе никакие мечи. черт меня этот меч я покуплю куплю тебя лучше шипы какие-нибудь да и попробую сейчас выиграть сейчас какой-то раунд ну, босс тут я думаю я уже проиграю потому что жопа мне кажется тоже сейчас будет мне надо сейчас будет зелье регенерации земли для вот на них всех закинуть все, я выпиваю это зелье, и мне кажется, это... Это капец, я просто ни разу... Ой, не дрался с этим. Я ни разу не дрался, с шипы надо... Ай, ай! Ну, ни разу не дрался, честно, с боссом. Не знаю, почему-то мне не попадался он раньше, даже когда у меня там был 23-й, что ли, да, 4-й левел. Не знаю, может он попадался дальше, конечно же, я просто не замечал его. Ну, все же, ребят... Проигрышная опять игра, может быть когда-то у меня, конечно, и получится выиграть в, в этой мини-игре, хоть один раз. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока.